Вчера, 11 мая, сайт Главные новости Ульяновска рассказывал о трагедии, которая произошла в соседнем регионе. В столице республики Татарстан 19-летний парень пришел с оружием в родную школу. При себе у него было огнестрельное оружие и сумка с боеприпасами. В пресс-службе главы Татарстана официально заявляют, что погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Все они находятся в больнице в тяжелом и среднем состоянии. Среди пострадавших дети от 7 до 15 лет. На данный момент известно, что Следственное управление СК России по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по Ч-2СТ-105 УК РФ. Вечером председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление Центрального аппарата ведомства. Подчеркнем, что часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненное заключение.